Попробуй вперед, развернись. Попробуй вперед, развернись. надо было взять. Бизит есть легко. Конец-то залили. Ну, 90-й ехал вс ⁇ блядь, что спали.